Всем привет! В программе Imbirt есть группа функций, которая у многих вызывает вопрос. С одной стороны, команды в этой группе называются по-разному, с другой стороны, при применении любой из них получаешь один и тот же результат. Ответ простой. Это криворукий перевод. Мне непонятно, как слова групп 1, групп 2 и групп 3 можно было перевести, как соединить, группировать и кластер, а слово ungroup, как разъединить, разгруппировать и отдельный но какой-то агент-вредитель шепчет на ухо производителя абсолютно тупой перевод. И бог с ним. По сути, это просто группа 1 и ее разгруппировка, соответственно, группа 2 и группа 3. Для чего нужна такая иерархия? В процессе создания дизайна мы часто сталкиваемся с необходимостью группировать отдельные части дизайна. Особенно это можно почувствовать при создании однотипных повторяющихся мотивов или формировании текстовой надписи. Мы создаем какой-то элемент дизайна, а затем нам надо его размножить или произвести какие-то иные операции. Если элемент не сгруппирован, в процессе преобразования он распадается на объекты, что доставляет нам неудобства. Самый простой способ – применить к нему группу. Но когда объектов много и ты их группируешь, не всегда понятно, что и где сгруппировано. Получается каша, и в этом случае помогает функция создания многоуровневой группировки. И вот производитель решил, что трех уровней вполне достаточно. Собственно, я с ним тоже согласна. Пример. Создали элемент дизайна, выделили все объекты и применили к ним группу. Теперь мы можем проводить над этим объектом любые операции, не боясь, что он по пути распадется или полураспадется. Затем мы размножили объекты группы 1, создали новый повторяющийся мотив. Выделили все детали этого мотива и создали группу 2. Теперь размножать мы будем ее. И вот у нас готова композиция. Нам надо зафиксировать все объекты этой композиции. Мы выделяем, применяем к ним группу 3 и переходим к созданию следующей части. Формируя по ходу работы новые группы и подгруппы. Для того, чтобы применить группу или разгруппировать, необходимо выделить объекты на рабочем поле и нажать правую клавишу мыши. В контекстном меню выбрать нужную команду. Либо зайти на панель список объектов, выделить нужную группу объектов и опять-таки нажав правую клавишу, выделить нужную команду. Или зайти в меню объект и выбрать соответствующую команду. Нет нужды, создавая дизайн, группировать все, что создано с помощью работы мыслей и инструментов. Разумный подход везде важен. Если видите, что в процессе создания вышивки вам часто приходится перемещать объект, или он оказывается в поле работы над другими и будет мешать, группируйте. В противном случае это работа ради работы, которая попросту отнимает время. С вами была Лиза Брас, портал Broidery.ru. Хорошего дня!